Смотрите, мы так давно не заходили в наш волшебный лес, то здесь уже появилась целая коробка у сюрприз Давайте мы попробуем найти старших сестер этим куколкам. Ну что ж, поехали. Чего будем тянуть? Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Что за звуки? Откуда они исходят? сюда. Ой, бедненький. Девчонки, вы кактусу пить когда давали, а? Что? Кактусу? Кактусу? Какому еще кактусу? Слушай, ну он странный какой-то, если он хочет три. Пускай напьется. Ой, Субтитры боком. Да что же она такая быстрая Ого! Я столько еще не видела! Девчонки, а быстрее сюда! Ого! Давненько мы здесь не были! Ну что ж, давайте быстрее будем искать! Наверняка мы сегодня не найдем! Но пока не менее, я на это надеюсь! Привет, друзья! Смотрите, мы так давно не заходили в наш волшебный лес, то здесь уже появилась целая коробка лоу-сюрприз! Давайте мы попробуем найти старших сестер этим куколкам! Ну что ж, поехали! Чего будем тянуть? Та-дам! И давайте посмотрим, какая здесь подсказка! Может быть, кому-то из наших куколок сегодня повезет найти старшую сестру? Как вы думаете? И где наша подсказка? О, смотрите, здесь малиновый шарик! А вот и наша подсказка! Вау! Ага, такая подсказка мне еще ни разу не попадалась! Черри бам бомб, Вишневая бомба! А, вот это да! Интересно-интересно, что это за такая классная новая подсказка! Нас уже очень скоро ждет разгадка! И наша тату... Смотрите, какая она прикольная. Здесь нарисована бомбочка. Это все убираем. Ну что ж, давайте откроем сразу первую ячейку. Ой, что-то интересное. Ух тышка, какие очки. Такая куколка мне точно еще не попадалась. Они такие, какая легкая голубоватая оправа, даже ближе к белой. И зеленоватые стеклышки. А следующий... И О! Вау, какое платье классное Какое яркое, цветочное Вообще такое весеннее Даже не весеннее, но а оно больше летнее О, Класс, какие розовые цветочки Желтые О, Класс, класс, класс, класс Мне очень-очень нравится Наверное, очень классная, веселая летняя куколка Давайте откроем следующую ячейку Конечно же, это бутылочка, она немножечко кривоватая, Ну ладно, мы это исправим. Здесь белая бутылочка, бирюзовая крышечка, и здесь нарисован котенок. И у нас остался еще один аксессуар. Последняя ячейка плюс ленточка. Это... Ух вот это модница! Ой, они липнут, они немножко липнут! Но сапожки очень классные на высоких каблуках. Смотрите, упал. А теперь нам осталось достать саму куколку и посторонись сторонист. Один, два, три. Ух ты, вот это был взрыв! Смотрите, все на месте. Смотрите, какая она классная! Вот так макияж! Вы видели? У нее голубые глазки и голубые тени. Ой, она, наверное, меняет цвет. Посмотрите, ее тело полностью в полоску. Но это мы обязательно проверим. Смотрите, ребята, это го Girl. Или на нашей версии это Блонди. Она очень классная, очень яркая, веселая такая. Вот видно, что... Куколка жизнерадостная. И это старшая сестричка нашей маленькой Блондии. Вот это удача. Я тебя поздравляю. Ура, у меня ребенка есть. У меня есть также ребенка. А -а -а! Привет, моя хорошая. Я так за тобой заскучала. Ну все, теперь мы с тобой будем неразлучны. <с> Друзья, вот это удача. Наш первый шарик оказался удачный. Мы нашли одну старшую сестричку. Ой, она упала. Ну что ж, посмотрим, повезет нам еще раз или нет. Давайте посмотрим нашу подсказку и тогда узнаем. Во-первых, она какая-то маленькая, а во-вторых, огонь плюс снежинка, жара плюс холод. <с spaceship> ну, похоже на противоположности, но я знаю, что у клуба противоположностей совсем другая подсказка. Давайте посмотрим дальше. Целая интрига прям получается. И здесь наклечки. Ну, с ними все нормально. А, смотрите! Это, золо... Это золотой шар! А так, золотой шар. Это... Но противоположности не попадаются в золотом шаре. Они попадаются в обычном. Дон у меня есть. А вторая куколка попадается, ну, точно в обычном шаре. Это даже отображается, она совсем не в золотом. Это Даск. Ну, давайте посмотрим. Хотя, погодите, вот, с другой стороны, вот эти, вот эти милые два создания, они попадаются в золотом шаре. Ааа, если это не, это супер, мега, попер, круто. А ну-ка, давайте смотреть. Так, давай, открывайся, последний слой. Если очень спешишь, он не открывается. Поехали, быстренько, быстренько, быстренько, быстренько. Здесь открыли. И... Ой, смотрите, какое сердце Даже в смайликах есть такое Убираем Это все тоже убираем, убираем, убираем, убираем А давайте начнем вот с этого Ой, смотрите, здесь сразу ленточка Что это может быть? Ой, а здесь черные Черные босоножечки Может это совсем не те куколки, о которых я думаю Вот такие черненькие Босоножечки с бомбончиками. Открываем дальше. Это очки. О, а может быть и правда. Смотрите, это розово-черные очки. Ой, какие они прикольные. И у нас осталась еще одна ячейка. Последний пакетик в наших ячейках. Ух тышка, смотрите, какие бирюзовые кроссовки. Кстати, такие кроссовки есть у VRQT. Точно-точно такие же. Очень классные, яркие. Такие прям мятные-мятные. Итак, и сейчас... Один, два, три. Бу! Два, три, плю. И вау, круто! Какая сумочка! Здесь она розовая, но точно как поддон. Смотрите, у нее вот такой вот рисунок на футболочке. М -м -м -м, очень классные, классные. Вау, Side. А, а здесь вот такие вот костяшки и сердечко с страшненькими глазками. У -у -у -у -у. Давайте достанем этих наших малышек. Это Даск, Даск младшая Смотрите, это малышка Даск Какая она классная Ух тышка У нее вообще-то синие волосы, здесь черные Она наверняка очень круто меняет цвет, я в этом просто уверена Вот так И еще одна очень классная яркая веселая малышка Конечно же, это Дон Какая она прикольная Эти завитушки Это челочка и волосы розового цвета. Она тоже очень милая, яркая, классная, веселая. Мне они очень нравятся. Ух ты, смотри, Петинка. Это же наши подруги или По Подуху. Тоже они противоположности. Только они из третьей серии второй волны. Круто. Привет, Сахарок. А я про тебя слышала. Я думаю, мы с тобой подружимся. Я тоже в этом уверена. Ну, Тот, -то, привет. Угу. привет. А я смотрю, ты не очень-то дружелюбная больше люблю. Одна быть, слышь, подруга, Ты все здесь самая божная, что ли? Ну да. А ты что? Посоревноваться хочешь? Меня ну, сама навалась. Эй, -э, девчонки, девчонки, успокойтесь. Я понимаю, что вы обе очень вспыхиваете. Но не надо, пожалуйста. Ой, Дон, ты такая добьенкая. Ладно, не здесь. Я с ней в детском саду разберусь. Отдыхаю все. Ой-ой-ой, напугала прям. Боюсь, боюсь, боюсь. Вот так поворот событий получается Вместо того, чтобы найти Старшую сестричку для кого-то Из наших малышек Мы находим еще две малышки Но у Дон У нас есть старшая сестра А у Даск пока еще нету. Не знаю, посмотрим, повезет, не повезет Все равно мы ее найдем рано или поздно А пока возьмем еще один шаг. <researches> смотрите, они вот так Все задержались Ага, круто и ни один не упал. Ну что ж, а мы пока посмотрим, кто у нас за подсказка в следующем шаре. И... Ааа, смотрите, это противоположности! Здесь дождик и солнышко. Rain or shine. Дождь или солнце? Ну что ж, давайте дальше. Я надеюсь, здесь попадется доска, Потому что дом у меня у уже третья куколка. Испытаем удачу. Ну что ж, а вы, пока я открываю этот шарм, напишите в комментариях, как вы думаете, это будет третья куколка Дон или первая куколка Даск? Я, конечно же, надеюсь, что мне попадется Даск. Итак, здесь наклеечки. Будет очень весело, если будет третья куколка-повторка. еще чуть-чуть. Здесь, конечно же, черное сердце. А с малышками у нас было ярко-розовое сердце. Такое классное-классное. Вот она. Ой, смотрите, здесь сразу же ленточка. Один за три, четыре, пять. А -а -а, смотрите! Здесь черные кроссовки! Черные-черные-черные кроссовки! У Дон точно не черные кроссовки. У нее желтые ролики! Ура! Я сегодня собрала целый клуб противоположностей. И маленький, и большой. Круто! Класс! Мега-супер-пупер круто! Ну, давай, доставайся! Точно, да, сто процентов! А куколка-то с характером! Вот какие классные черные очки! Лисички! Следующий! Ну, очень тяжело достается! Да-да-да-да-да-да-да! И... Вот ее платье! Нет, это не платье, это юбка и кофточка с белым воротничком! Очень-очень классная! Супер-пупер! Мне прям нравится. Так, открываем еще одну ячейку и переходим к самой куколке. Ну, давай. И, конечно же, ну как может быть иначе, она полностью черная. С серыми вставками. Ну, ближе к черному. В общем, у этой куколки все черное. Все, все, все. Один, два, три, четыре, пять. Гоу! где крышка оказалась внутри коробки. Вау! Такая куколка мне попадается впервые. Ребята, смотрите, какая она клевая. У нее черные вот такие штанишки. И черная маечка. Очень классная. У нее очень четкие яркие глазки. синим прокрашены губки. И волосы тоже у нее сине-черные. Ну точно как у маленькой даст. Смотрите, те сине-черные. У нас сегодня совпало... Три семьи! Вы представляете? Это полностью все противоположности! И вот две маленькие Дон! И еще даже две Блонди! Вот это удача! Я от них просто без ума! Давайте еще оденем вот эту куколку и посмотрим, какая она в одежде! Даск просто бомбезная! Она мне очень -при очень нравится! Я думаю, мне очень нереально повезло с этой куколкой! Они действительно очень отличаются друг от друга. И правда, противоположности. А теперь давайте посмотрим, меняет ли наши красавицы цвет. Ох, я очень надеюсь, что меняет. Даск в холодной воде цвет не меняет. Надеюсь, что теплое ее поменяет. Все, а теперь попробуем в теплую. Не меняет Даск цвет. А еще проверим, что умеет эта куколка. А! плачет даск плачет вот это да наша даск умеет плакать а теперь посмотрим меняет ли маленькая даск цвет о да эта куколка меняет смотрите какие у нее полосатые ножки и появилась еще маечка и на трусиках появилась точно такая же эмблемка смотрите как и на сумочке. Видите? Ага, очень классно. И в теплой воде это все, конечно же, тарам, пропадает. Ну что ж, а теперь Дон. Ух тыжка! А -а -а! У нее волосы становятся оранжевые. Такие яркие-яркие. Малиновые трусики. И такие же оранжевые носочки, как и волосы. А на трусиках у нее нарисовано солнышко. Ну конечно же солнышко. Это же Дон. Это же рассвет! Таран! Наша прежняя дом. Наша Блонди! Надеюсь, она цвет меняет, потому что у нее здесь вот все полосочки. Наверное, появляется купальник. Точно! Я... Ух ты! Смотрите! Она такая... Она и без того яркая девочка! Это вообще яркая-прияркая! Ее волосы становятся ярко-ярко-малиновые! Появляется очень классный купальник! Очень классно меняет цвет. Вот это да. И, конечно же, это все сейчас исчезнет. Давайте вот так сделаем. <с> вот она, наполовинку. И прежняя блонди. Еще проверим, что она умеет. Наверное, плеваться. Да, да, да, да, да. Я угадала, она плюется. Вот так вот. Ребята, вот такие суперские, пуперские семьи у меня сегодня получились. Совпали! Я очень этому рада. И, конечно же, остальные малышки не останутся без своих сестер. Мы обязательно им их отыщем в следующий раз. Ну что ж, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал Toys and Dolls. До новых встреч! Чао-ка-ка!